Всем привет! Сегодня с вами Александр. Расскажу я вам о полезных доработках автомобиля Citroen Space Tourer. На самом деле его выпускает три производителя, это Citroen, это Peugeot и Opel. Но доработки, касающиеся этого автомобиля, вполне допустимы как и для Peugeot, так и для Opel. Обратился к нам владелец этого автомобиля с тем, что его не устраивают некоторые элементы в этом автомобиле. Первое основное, что его не устраивало, это штатная шумоизоляция. Помимо этого, его не очень устраивал звук в этом автомобиле, также не устраивал э, светлый потолок и еще кое-какие нюансы, о которых я вам расскажу чуть позже. О тех доработок, которые мы сделали, теперь более подробно. Первый этап – это максимально эффективная шумоизоляция в нашем знаменитом варианте Dark Extreme. В комплексную шумоизоляцию у нас входит обработка таких элементов, как пол, который обрабатывается в три слоя, двери, которые обрабатываются в четыре слоя, потолок, который обрабатывается в два слоя, крышка багажника и капот, а также задние арки с внутренней стороны и все боковины. Помимо виброизоляции, помимо шумоизоляции, помимо акустических мембран, мы также используем антискриптные материалы для пластиковых элементов салона. которых здесь, в общем-то, очень много. Дополнительно к комплексу Dark Extreme мы обработали колесные арки со стороны улицы. Колесные арки мы обрабатываем в три слоя. Это виброизоляция, это шумоизоляция и жидкая шумоизоляция, которая работает в данном комплексе как гидроизоляция для того, чтобы не корродировал металл. В процессе шумоизоляции мы занялись доработкой автозвука. Решение у нас было следующее. Заменить штатные высокочастотные и среднечастотные динамики на динамики компании ГЕРЦ. Это двухкомпонентный комплект модель ЦК-165. Заменили мы, соответственно, акустику в передних дверях, в передних стойках, а также в движных дверях. В принципе, этого, этой замены будет достаточно. Качество звука, детально звука повысилось в разы. Да, может быть, не настолько громко, да, нет сабвуфера и так далее. Но, скорее всего, это в этом автомобиле не нужно, так как владелец этого автомобиля человек семейный. Судя по креслу, которое здесь присутствует, у него есть маленькие дети, и им такая долбежка на данном этапе их возраста, я думаю, не нужна. После того, как мы сделали шумоизоляцию и заменили динамики, мы приступили к перетяжке алькантары потолочной части этого автомобиля. Изначально он был светло-серого цвета. Мы приняли решение, что он будет перетянут аликантарой цвета антрацит. Это артикул 9002. И что мы конкретно перешили понятно что это сама основная панель потолка которая здесь состоит из двух частей это все стоечки которые у нас вокруг окон включая вот эту вот рамку которая находится на сдвижной двери так же как и на крышке багажника козырьки Здесь также присутствовало большое количество пластиковых элементов на потолке. Это ручечки, заглушечки, кнопочки, вентиляция. Ну, то есть, то есть их порядка 90 с лишним элементов. Все эти элементы были покрашены черным мат, в черный матовый цвет, и сейчас они не выделяются общей, в общей гамме цветового решения этого потолка. Ну, а теперь о некоторых локальных доработках. В задней части автомобиля отсутствует э, возможность зарядки современных гаджетов. Э, с этой стороны установлена один, одна розетка прикуривателя, но с правой стороны ничего нет. Мы э, слева и справа да, оснастили э, боковины двумя зарядками э, на 5 вольт, к которым можно подключать наши гаджеты, то есть это телефоны, планшеты, либо еще какие-либо устройства. Хоть этот автомобиль достаточно большой, но в нем практически отсутствует багажник. Именно по этой причине были установлены дополнительные рейлинги на крышу, на которые можно установить внешний багажник и разместить все необходимые вам вещи. Ну и последняя функциональная доработка в этом автомобиле – это установка таких вот ручек на передней стойке, для того, чтобы было удобно залазить и вылазить в салон. То есть мы хватаемся за ручку, лазим сюда, и нам комфортно и удобно. В базовом решении этих автомобилей нет. Изначально это ручка от автомобиля Volkswagen, от Multivan, либо транспортера, либо Caravella. Мы внутри установили кронштейн оригинальный Volkswagen, прикрепили его на вытяжные клепки к стойке. А также доработали немножко вот эти два элемента, для того, чтобы они полностью совпадали с стойкой этого автомобиля. В общем-то, я вам рассказал о всех доработках, которые мы сделали в этом автомобиле, но это не полный список а доработок, которые мы можем здесь выполнить. Еще на эти автомобили мы устанавливаем подогрев руля, омыватель камеры. В этом автомобиле заменено головное устройство на магнитолу с андроидом, установлена дополнительная камера, видеорегистратор. И после нас этот автомобиль поедет на доработку головной оптики. Если вам что-то из того списка, который я вам озвучил, актуально и необходимо, вы можете к нам обратиться, и мы с радостью это все исполним.